Константин Георгиевич Габаеридис, советник губернатора Санкт-Петербурга, Полтавчика. Председатель Ассоциации русскоязычных предпринимателей Греции, советник мэра города Александрополис. И так далее, так далее, так далее. Судя по количеству ваших регалий, достаточно много. Да, нет. Был и заместителем председателя координационного совета, но я за ротацией, поэтому уже не являюсь заместителем председателя координационного совета. На этом ограничиваются мои должности. А то, что касается наград, они очень ценны для меня, поэтому я при каждом удобном случае на такие важные события их одеваю. Несколько слов, если можно, в вашем визите в Крым. Как вы, наверное, знаете, город Александропольск уже много лет развивает отношения с Ленинградской областью, а в этом году также подписал побратимство с Санкт-Петербургом через его Выборгский район. Санкт-Петербург является куратором э, города Симферополь, побратимом этого города, поддерживает. Во-первых, ну, с самого начала мы, конечно же, когда вас территории, когда вас соединился Крым с Россией, поддержали это всячески своими заявлениями в прессе. И у вас, по-моему, не мы это выставлялось на сайте. Поэтому, как только у нас возникла возможность, и контакт с, с городом Симферополем через Санкт-Петербург, мы воспользовались этой ситуацией и поехали вместе с мэром города, господином Ламбагисом, и приставили дателем торгово-промышленной палаты господином топ Сидисом, в Крым в этом году, в начале года. Во время посещения Симферополя мы подписали протокол сотрудничества между нашими городами. Это, по-моему, один из трех протоколов по обратимству и сотрудничеству между греческими городами и городами Крыма, Симферополем. А также подписали по и протокол сотрудничества между торгово-промышленными палатами. Поэтому я могу сказать, что после этого у нас еще была поездка, но уже без участия мэра. Мы договорились о сотрудничестве наших портов города Александрополис и портов Крыма. Так что все это очень хорошо продвигается. Конечно, реакция была неоднозначная со стороны Министерства иностранных дел Греции. Вот, были к ним обращения, с, насколько мне известно, и со стороны украинского правительства, и со стороны посольства Украины здесь о том, что каким-то образом мы нарушили границы этой территории. Ну, скажу, что наш, нашего мэра это не удержало, господина Ламбакиса, поэтому мы продолжаем деятельность в этом направлении развиваем сейчас духовное направление развития, это вот, что связано со, со святым Лукой, который в последнее время так сильно проявляется в Греции, вы знаете, он все больше и больше набирает Лука-Симферопольский, а, а, да. Лука, Лука, Лука, Симферопольский, да. Вот, и в этом направлении и планируем будущие наши поездки, наши деловые контакты, потому что действительно, это территория, которая нуждается в инвестициях со стороны евро, европейских государств и поддержки той деятельности, аспорт которая которая там находится. Потому что независимо от того, к как, какой стране эта территория отходит, там продолжают жить греки. Там эти греки живут испокон веков. И забывать Греции о том, что они там есть, потому что она каким-то образом не признает э, воссоединение Крыма с Россией, это неправильно. Я думаю, что греческое правительство должно ориентироваться первым долгом на своих этнических представителей, диаспорах в том или ином государстве. Поэтому вот та изоляция, которая происходит со стороны правительства, она, конечно же, не оправдана. Поэтому должны общественные организации или на региональном уровне, или на межрегиональном уровне развиваться отношения. Тем более мы не строим внешнюю политику, мы занимаемся развитием межрегиональных отношений, поддержки того, чего мы верим. «Насколько я знаю, данная поездка стоила должности консулу. Какому консулу? Ну, консулу Греции, Украины. Одному из консулов. По крайней мере, по-моему, Мариупольскому или Одесскому. Ну, я не имею такой информации, на самом деле. Ну, такая информация была. То, в данном случае, эта поездка после этой поездки его сняли с должности. У меня, если честно, нет такой информации, поэтому я об этом ничего сказать не могу. Но я считаю, что этого не остановить. Понимаете? Я считаю, что люди будут ехать, люди будут посещать Крым. Люди будут э, приезжать туда, у многих есть там родственники. Но как можно взять и запретить им общаться, потому что кто-то кого-то не признает. И я могу сказать, что на самом деле политика, то, та политика, которая следует России, это добрая политика, потому что все, что в последнее время происходит, э, на сцене политических действий э, мировой Россия представляет ту самую добрую силу, э, и это осознают многие И даже можно отметить, что даже сами американцы выбором Трампа подтвердили то, что мы э, держим правильный курс. Потому что именно э, поддержали ту позицию того президента, у кого позиция была э, в том, что с Россией надо сотрудничать. Хотя бы, так я понимаю, вы не очень сильно в курсе делегации, которая приезжает на ближайшие дни 5-6 числа, но хотя бы вкратце, о чем это может быть? О чем это свидетельствует? Которая приезжает в Грецию? Нет, которая да. приезжает в Крым завтра-послезавтра. Ну, я действительно не владею этой информацией, но я могу сказать, что, как я, уже, наверное, как я уже говорил, этого не остановить. Будут отношения развиваться, будут отношения развиваться и в предпринимательском направлении, имею в виду в экономическом, и, и, и в культурном направлении, и, и в общественном то есть направление, возможно, даже в образовании, У нас есть такой проект, где мы рассматриваем серьезное пообразительство между нашими университетами, выберем, пока не будем озвучивать какой, но найдется университет Греции, который хочет развивать отношения с Крымским университетом. Я думаю, что это в любом случае невозможно остановить каким-либо там решением или каким-то отношением каких-то европейских государств, имею в виду правительство этих государств, И раз народ к этому тянется.